Друзья, добрый день! На связи Максим Петров, независимый финансовый советник, управляющий партнер проекта Max Capital. Сегодня ролик посвященный тому, что такое эмоции, страх инвестиций на рынке. Да? Что меня побудило записать данный ролик, да? меня побудило записать данный ролик, то, что я наблюдаю, ну, уже, наверное, на протяжении, да? я, В принципе, на самом деле, с 2005 года в вопросах консультирования, да, то есть в вопросах формирования инвестиционных портфелей клиентов. И вот сколько я в этом работаю, столько раз это повторяется. Да? То есть ну, классика жанра. А когда все стоит дорого, да, это самое большое число людей приходит на покупку активов, то есть когда все выросло. Когда все дешево. Люди паникуют, распродают свои собственные активы, теряя собственные деньги. Да? Хотя опять давно сказано истина: хотите заработать денег, покупайте дешево, продавайте дорого. И сегодня я хотел бы вот в ролике рассказать некую такую метафору, достаточно полезную, опять-таки взял ее не у себя, прочитал у одного умного человека. И связана она вот с чем. То есть многие из нас, ну, в современном мире действительно многие люди уже летали на самолетах. И действительно, есть такое, что самолеты очень надежные, на самом деле сконструированы таким образом, что все нагрузки, на каких они могут летать, на каких они могут, ну, то есть где осуществляется крейсерская скорость, то есть они выдерживают эти нагрузки в пять раз. В пять раз выдерживают материалы нагрузки, которые стандартно бывают на самолетах на лайнерах, но все равно есть законы физики, да, есть определенная территория, где есть турбулентность, да, то есть где есть воздушные ямы, и когда оказываешься в воздушную яму, то есть такое ощущение, как будто бы самолет падает. Пилоты к этому относятся спокойно. То, кто летал много, тоже относится к этому спокойно. Но люди, которые там второй, третий раз, у кого количество опыта перелетов незначительное, у них я сам просто много достаточно летаю, особенно на дальние перелеты. Страх, который происходит в этот момент, да, который испытывают люди в этот момент, он просто колоссальный, да, то есть это на уровне энергии чувствуется, да, когда человека просто трясет. А у него вспотевшие ладошки да, у него расширенные зрачки ему страшно он летит на высоте 11 тысяч метров со скоростью 900 км в час в алюминиевой трубе а, и которая падает что делает этот пилот, почему он ничего не делает Вот рынок это то же самое а у меня клиентов, да, то есть когда все растет, когда все нормально, когда доходность, которая получается, соответствует ожиданиям или лучше ожиданий, да, то в этом случае как бы все нормально, все без паники движемся. Как только начинается турбулентность, да, как только начинаются воздушные ямы, санкции, а рубль ослабевает, не знаю там, ну то есть Нефть упала сильно, да? Люди начинают нервничать, да, то есть люди начинают косячить, и действительно это подобно тому, что они начинают ломиться в кабину пилотов и говорить, сделайте что-нибудь. При этом, если посмотреть исторически, какие бы кризисы не были на рынке, что бы ни происходило, в конечном счете все заканчивается, в конечном счете все заканчивается ростом ростом рынков, ростом стоимости, потому что у нас элементарно в современном капиталистическом мире есть кредит, и присутствие кредита в капиталистическом мире говорит о том, что инфляция будет всегда. Если инфляция будет всегда, то, соответственно, цены будут расти всегда, и всегда пока что будут капиталисты. Других причин, то, что их не будет, нет. Капиталистом всегда будет создавать прибавочную стоимость в первую очередь для себя и для своих партнеров, кто является акционером. поэтому если вы сели в самолет и движетесь на пути к своим богамам на пути к финансовой свободе, вы должны понимать, что турбулентность будет вопрос как вы относитесь к турбулентности. Не надо в этом случае выдергивать там запасной выход да, и пытаться выброситься из самолета чтобы спастись потому что и сами себя загубите и самолет потеряете. Важно финансовый план, куда мы движемся да, и цели. То есть в этом случае паника начинается, когда люди перегибаются с рисками. То есть когда они вкладывают в рисковые активы больше денег, чем могут потерять. Поэтому здесь важен вопрос составления личного финансового плана и консультирования с финансовыми советниками. Вот что хотелось рассказать, да, привести некую такую метафору. Почему? Потому что, ну опять, очень наглядная ситуация последнего времени, да, когда получается... Люди просто валом валили, опять покупали доллар по 69-70 рублей, в банках по 72 рубля, для того, чтобы с огорчением увидеть, что он через неделю будет стоить на рынке 66 рублей. Надеюсь, что было полезное видео. Ставим лайки, комментируем, что вы по этому поводу думаете и подписываемся непосредственно на канал. Всего хорошего, и удачи, до свидания.